Фразой «йос тазалу» калмыки называют настоящего мужчину, какой он? что вкладывает в это понятие калмыцкий язык и его носители. К сожалению, глубокий смысл этой фразы у нас в сознании заменился русским эквивалентом, а оригинальное значение почти забылось. Итак, что же такое «йосн»? Слово «йосн» калмыцко-русский словарь трактует как закон, общепринятое правило, обычай. Традиция, пристойность, порядок совершения какой-либо церемонии. Соответственно, Йоста имеет значение соответствие общепринятым правилам, обычаям и традициям. Более того, Йоста еще обозначает безукоснительное следование порядку проведения национальных обычаев, традиций и ритуалов. Следовательно, Йоста Залу – это тот человек, кто соблюдает все старинные национальные обычаи и традиции, и законы. Именно такой человек в традиционном мышлении калмыков и был настоящим мужчиной. А те, кто не соблюдал старинных законов, разумеется, настоящими мужчинами называться не могли. Однако понятие «йостагергн» – настоящая женщина в калмыцком языке нет. С чем же это связано? Все дело в том, что подлинными хранителями национальных традиций и обычаев до самого прихода советской власти были именно мужчины. Мужчины устанавливали порядок в своей семье, обществе и государстве и сами следовали им. Очень ярким примером этого негласного закона Великой степи может служить поступок калмыцкого хана Шукурдайчина. На съезде айратской правящей элиты было принято решение о том, что главой айратского сейма должно являться выбранное общим голосованием, а не назначенное лицо. И когда далай -э лама прислал калмыцкому хану печать и грамоту с назначением Шукурдайчина общеайратским ханом тот отказался, ответив, что у айратов глава Сейма может быть только избранным общим собранием. В этом аргументированном отказе Шукурдайчин следовал общепринятому айратскому закону Йосн, пренебрегая своими личными амбициями и честью, оказанной далай -ламой. Вот он, по-моему, и есть Йос-тазалу – строгий держатель закона.